Полин, какие ты сегодня хочешь сказки послушать? Не знаю. Например, про зеленую горку? Не. Про северного снеговика? Не. Про черно-белую розу? Давай. Сказка «Черно-белая роза». И у одного мальчика росла в огороде интересная роза. Он рассматривал по-разному и заметил, что эта роза как зебра полосатая, черно-белая. Подумал мальчик, надо ее было бы сорвать. А как сорвешь? Она колючая. На, самом, на самих лепестках колючки. И эта роза даже шевелится немножко, поворачивает свою красивую головку в сторону мальчика. Мальчик такой пойдет в одну сторону, а роза понемножку в его сторону клонилась. Мальчик думает, что живая роза не может быть. Пошел он домой, начал читать, какие розы бывают. Открыл книжку и заметил, что бывают красные розы, черные розы, желтые розы, даже черные. И заметил радужные розы, малиновые розы его вот тут-то он заметил. Черно-белая роза, как зебра. Читает, что это за роза? Оказалось, что это магический талисман-ведьм. Но эта роза была непростой. Мальчик ее когда-то видел в детстве, когда его любимая ведьма-мама укладывала спать. Ведь мама у него ведьма была. Вообще, раньше все были мамы-ведьмами. Ведьма – это тот, кто ведает, чем занимается. А мама ведала, что она занимается детьми. И она занималась детьми. Посадила волшебную розу, которая защищает ее огород от насекомых злых, которые хотят съесть. И розу эту красивую, и мальчика, если будет близко ходить по дороге, когда машины ездят. И мальчик смотрит, наверное, эту розу надо выкопать и маме подарить. Взял он лопату, начал копать. В том-то дело, что у Розы корни очень большие. И мальчик немного-то и пробовал. Но он сломал три лопаты, два поросенка сломал, которые должны рыть землю. Эти свинки, вообще, он прочитал книжки, должны рыть землю, когда трюфели учат. Ну а вдруг они просто так покопают ради мальчика? Сначала свинка начала его катать по лесу и выкинула она наруж... на лужайку красивую. Там свинок много было. Эти свинки вообще откуда-то взялись, неизвестно откуда. И мальчик заметил целый лук этих роз, сорвал, понюхал и понял, что он не сорвал эту розу, а она его уколола и он в мир чудес отправился, потому что эта роза его отравила чудесным ядом, которое отправило в другой мир. Он видел, как он в раю купается. Увидел деревца с ярайскими яблочками и бога с вилами. Взял он райское яблочко, попробовал, как вкусно. И бог почему-то рядом такой топает вилами. Что-то я не так сделал, бог. Я же мальчик добрый, всегда маме помогал. Отдай мое райское яблочко, не кушай. И мальчик подумал... Наверное, Бог пошутил, ведь такую вкуснятину, что он меня решил. Но Бог-то сам хотел поесть. И Бог не любил, когда какие-то смертные едят яблоки. Обернулся Бог. Ни мальчика нету, ни яблок. Все дерево пустое. А мальчик уже дома. Смотрит на розу и взял пилу. Спилил эту розу. Обернулся на месте, где он спилил розу, выросла новая роза. Эту розу он поставил в вазу и любовался. А эта роза через время стала радужного цвета. И поэтому мальчик понял, откуда эта радужная роза появляется. Ведь в книге было написано, эта роза неизвестно откуда она появляется. Она появляется, когда черно-белую розу пилишь, и она становится радужного цвета. Так мальчик и жил, продавал радужные розы. А мама говорила, какой ты молодец. Мою одну розу превратил в миллиард роз. В радужную розу. Они жили богато. Ну как, Полин, понравилась Роза? Да. И мальчик веселый. Полин, хочешь радужную Розу? Давай. Вот, теперь у тебя дома всегда будет... Они никогда не вянут, они всегда в вазе стоят. Круто. Пока. Спокойной Пока. ночи. Спокойной ночи.